всем привет с вами Коля сегодня будем снимать обзор багов вот наш первый баг мы заходим вот в эту комнатку садимся и нажимаем на рычаг и видите это типа как чит-экстрей ray вот, вот, вот открытые рычаги только видно ну вот остальное у вас все видно, видно вот, вон, это зомби, да зомби вы зачарованы броне, вон этим корову вон деревня ну ладно, приступим к следующим багам. Следующий баг. Э, Прохождение через стену. Получается, мы бежим и проходим. Я вам сейчас объясню, через это за баг. Вот. Ну, получается, ставим сюда картину. Сейчас как-то возьму сейчас картину. Картину. Ставим. Вот. Видите картину? И вот мы проходим. Если эти люки будут закрыты, то вот мы например, вот, хотим зайти, вот, и не можем. Поэтому нужно всегда зак закрывать люки. И с этой стороны так же все оставим. Вот. И мы, проходим, и мы спокойно проходим, да. Следующий бак. Это магнитка, которая едет бесконечно. Так. Вот, что-то не муча... Ой-ой-ой-ой-ой. Все ничего не. Вон там бывает все такое, что залазит два вагонетка. Иногда приходит ее толкать. Толкать, толкать. Вот, раз. Два. Во. И все. Будем смотреть дальше. Вот смотрите, они едут. Они будут ехать бесконечность. Если ты будешь в них садиться, то они, конечно, остановятся. Я тут дальше мы приступим к следующему багу. То что вот, э, вот видите лава. Мы а, можем через лаву с помощью льда. Вот видите там сундук. Вот, сундук. И также можно это делать с водой. Вот следующий баг. Э, это вода, которая не растекается. Я покажу как вам как ее делать. вот, это. вот так. Вот так, вот так, вот так, и ждем пока это все растает. И все. На этом баге. Вот следующий баг. Сейчас Redstone ставим. Видите, вот все работает. Теперь мы ставим рельсы, рельсы. Я вам потом покажу, что будет. У нас вот ну, не ну, уже видели все так вот у нас вот это получилось не правда что на этих э, этих нельзя едет так мы садимся и давай давай давай давай вот блин что заел мы не вс на этом на этом нельзя едет следующий баг. мы ломаем блок и оттуда у нас куча картин я пока уже еще один баг. так мы должны поставить и вот ставится табличка, вот да. вот табличка ставится. И чтобы сделать, вот, у меня вот это, чтобы Паки э на -э, подавал сигнал, мы должны поставить еще сзади табличку, и поставить туда на стол. ничего, ничего что не так. Так, сейчас мы должны на то поставить таблички, потом потом мы должны поставить паке Нет, что-то не получается. Странно. Ну вот. Вот. Вот засыпается. Ладно. Этот баг мог пока в следующую серию. Но этот баг, э, смотрите. Вагонетка взрывается. Летом вот нужна вагонет. Вагонетка с динамитом. На этом все. Всем пока. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.